Итак, друзья, с вами снова я, Скайзакид, и сегодня мы будем продолжать, ой, то есть начинать играть вот в такую игру, называется, называется она вроде бы Побег из тюрьмы карта, прохождение, так, чем торгуем больше ничего нет ничего нет я говорю блин вот мне нужен русификатор если вы знаете где его можно скачать бесплатно ну и вообще можно скачать то вкиньте пожалуйста ссылку вот меня так бесит это не музыка Так, нет. Так. Что это такое? Боже, сто процентов слышите, это же... Так, что-то я начинаю чуть подбаиваться. Все-таки правильно я сделал, чтобы я Там они. Факелы. Они вроде бы не должен спать так я все вот меч хм. идем дальше что я не помню здесь От а что от нас здесь требуется найти дверь или добавить как можно больше всякой фигни Какой тут? Ладно, что где я появился? А вот это все-таки правильно я сделал, что помню. Все зачем Надеюсь. -ху -ху. О да. Только об этом я ему мечтать. Так. небесная защита, сила. Сила четыре. Хм. Чем еще? И васил, васил, Это все не было с ним. Сейчас зачерпнемся, будет вообще все офигенно Шита защиты все э. вот так. А почему у нас только на это зачервалось? Вообще интересно. Походу, -хо -хо. дело нам сейчас здесь предстоит. Что-то делать. Ага, это мое самое нелюбимое дело. Сейчас я просто я продолжаю. Так. Прыгаем. Что нам надо куда-то прыгать, да? Шоу, шоу, шоу, шоу, Ух ты, какой меч а. Фух, силы съедим сейчас. Кто на меня? Давайте. Всех порву. Что, сыти, да? Ни одного же ведь нету. Ага. Сад. Секунды. вот я еще что-то нашел хм. а типа поход такой понятно? череп скелета и сушители мне будет это как раз ах ты понятно что делать надо но это я думаю не обязательно Ладно. Блин. Среди превращения. Магическое превращение, фигля. Амачить. Сейчас походу они О. Что за? А -а -а. Мой. Вообще, мой да офигеть. Вот это да. Он меня сейчас так грохнет за 5 секунд. хо хо Надо было его раньше атаковать просто. Он сейчас здесь все разрушит, мок. Надо еще силы. Мочи дела нафиг. Ой, где он? Где он Где он? Так, Спускается ко мне. Так, лука у меня нету. Я сразу предупреждаю. Иди-ка И давай, еще. Чем ты назывался? Бежим куда-нибудь. Значит, это не добьет. Сушитель говнюк. Мгновенное начинание. Ах ты! Что называется, я косой человек. Все, окей. Силу опять. Блин, что он там делает, да? какой все проход уруют. Она вот это. Сейчас буду наверх дверться. Так, я, не, мы его грохнем, я обещала. Ну, По одному тяжело, но ну ладно. Мы справимся. Я сюда Так, мы справимся, мы не Пацаны, да? За родину. уже какие-то хоть какие-то успехи что с ним так он бы хотелось я что-то сделал а где он хм. он он помер он сам себя убил да нет. Так. Все, ё -моё. Мы прошли это. Вот так вот. Учитесь убивать его. Он сам походил. Кончил с собой, да. Сказал, ну не хочу жить. Как хотите, но я не буду. Ну и ладно, не хочешь не надо. А мы, а мы, а мы выиграли тебя. Победители. А -а -а, yes. Ну что, всем спасибо за просмотр. С вами был я. Скай Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И удачи всем, удачи всем, пока. Э -э -э! Ну вот и все.